Сейчас скажу одну штуку, от которой у тебя почти гарантированно взорвется мозг. Перевод помогает отучиться переводить. Привет, друзья! Меня зовут Дмитрий Мори. У нас сегодня не урок в очередной раз, а натуральный вынос мозга и довольно интересное упражнение. Погнали! Когда учишь иностранный язык, нужно пробовать разные подходы, потому что иногда что-то из этого рандомно срабатывает самым неожиданным образом, и вот ты уже уносишься на орбиту просветления, на реактивной тяге своего горящего п... Пу... И я не просто так шутеечки шучу со мной, случилось ровно вот это на моем четвертом курсе. У меня одновременно сдетонировал бэк-комплект и пришло полное переосмысление всего моего опыта изучения английского языка, который я на минуточку учил со второго класса. Случилось это все благодаря тому, что наша преподаватель по английскому, здравствуйте, Татьяна Александровна, давала нам очень подлое задание по переводу. Давайте сегодня с вами тоже сделаем вот такое задание. Если ты уровень английского выше среднего, то тебе оно может быть полезно. Если ты учишься на переводчика или хочешь им стать, то ты вообще по адресу. Но если твой уровень ниже среднего, все равно попробуй, почему нет, тоже будет полезно. И давайте с вами договоримся, ребята, что сегодняшнее видео реально будет ну, полезно или иметь смысл, только если вы найдете немножко времени, минуток 10, чтобы сделать это задание. Так что, когда я скажу, ставьте видео на паузу и выполняйте его. Будет интересно, точно будет. И да, мы все люди разные. Для нас разные штуки работают по-разному, особенно при изучении иностранного языка. Поэтому то просветление, которое накрыло меня когда-то на моем четвертом курсе, совершенно не обязано накрыть сегодня и тебя. Но все равно, пищу для размышлений я обещаю. Итак, ребят, само задание. Вот вам коротенький текст на русском, который нужно будет перевести на английский. Когда текст появится, я его прочитаю. Обязательно поставьте на паузу и переведите его письменно. Это очень важно. Ну и потом... Включайте видео дальше и посмотрим, что у нас получится. Текст. Ночные огни Токио ошеломляют. Миллиарды ярких ламп и вывесок умоляют о твоем внимании. Горят желанием получить твои иены. Ты думаешь? Судя по всему этому великолепию, слухи должны быть правдой. Похоже, это действительно самый дорогой город в мире. Иначе как бы они платили за свет. Но открою тебе небольшую тайну. В Токио не так дорого, как все говорят. Справились? Перевели? Перевели? Молодцы, ребят, клево, потому что я знаю, что этот текст нифига не самый простой Так что давайте друг друга поздравим Если хотите, пишите в комментариях свои варианты перевода Мне будет очень интересно посмотреть Я думаю, что сообществу тоже будет интересно И полайкайте там варианты перевода друг друга Поддержите друг друга, мы же все тут одним делом занимаемся Мы все тут культ, сообщества. Да, сообщество, да. Что я имел в виду, когда говорил про очень подлые задания по переводу? Наверное, кто-то уже догадался, подлость этого задания заключается в том, что этот текст я взял с сайта Lonely Planet, и он был в оригинале написан на английском, а то, что я вам прочитал на русском, это мой вольный перевод. Давайте сейчас посмотрим на этот текст, как он был написан в оригинале. Готовы? The nighttime lights in Tokyo are overwhelming. Billions of bright bulbs and bulletins begging for your attention, yearning for your yen, you think. With all this brilliance, the rumors must be true. This must be the most expensive city on Earth. How else could they afford their electricity bills? But I've got a little secret for you. Tokyo isn't as expensive as everybody says it is. Well, what? Боль, обида, в трюме пожар и мысли типа Да блин, это нереально было перевести так, чтобы получилось слово в слово, как в оригинале Как я должен был догадаться? Никак Смысл этого задания на самом деле в том, чтобы показать тебе Переводом вообще заниматься бессмысленно Особенно в том виде, в котором нас приучали это делать со школы И ну, говоря о «слово в слово» Когда ты смотришь на слова, ты вообще не тем занимаешься. Вот штука, которая меня так поразила на моем четвертом курсе. Есть какая-то мысль. Тебе надо выразить ее на английском. Устно или письменно, неважно. Единственное, что тебя реально должно в этой ситуации волновать, это то как эта мысль будет звучать на английском как она звучит по-русски, из каких слов она состоит, сколько там этих слов, в каком они порядке это вообще не важно абсолютно важно только то, как это будет звучать по-английски то есть твоя мысль не перевести с русского, а выразить мысль на английском это вроде простая штука и вроде даже звучит, наверное, банально но до меня не доходило до определенного момента и я делал ровно то что до определенного момента делают все Берешь фразу на русском, переводишь в ней слова Может быть, там помнишь про грамматику И вот, и типа получилось что-то на английском Вот давай посмотрим пример Мой перевод Иначе, как бы они платили за свет? Если перевести на английский дословно Получится Or How could they pay for light? В оригинале это звучало так how else could they afford their electricity bills? Если это перевести дословно на русский, то получится Как еще могли бы они позволить себе свои счета за электричество? How else could they afford their electricity bills? По-английски звучит естественно, хорошо Or how could they pay for light? Ну, по-английски звучит, ну, такое Иначе, как бы они платили за свет? По-русски звучит хорошо, естественно А вот как еще могли бы они позволить себе свои счета за электричество? По-русски звучит коряво How else could they afford their electricity bills? И... Иначе, как бы они платили за свет? Это одна и та же мысль, выраженная на двух разных языках В каждом языке... Эта мысль звучит по-разному, состоит из разных слов, из разного количества слов, но мысль одна и та же, то есть в голове одна и та же картинка рисуется. Суть в том, что поначалу, когда мы только начинающие, мы работаем с языковой парой русский-английский на самом-самом примитивном уровне. На уровне отдельных слов, максимум словосочетаний. Когда мы слушаем, мы стараемся ухватить отдельные слова, перевести и понять отдельные слова, а потом еще иногда посчитать, какой процент слов мы поняли и услышали. И вот за этими словами мы часто мысль не видим. Когда мы пытаемся выразить какую-то мысль на английском, мы берем фразу, начинаем в ней переводить слова, максимум словосочетаний, получается примерно то же самое. И в итоге наша мысль звучит как... Переведенная. Она не звучит по-английски часто. Но постепенно нам всем нужно прийти к тому, чтобы работать с языком на более высоком уровне, на уровне мысли. Вот мысль на русском. Ну, про оплату электричества, например. Наша задача заключается не в том, чтобы перевести в ней слова. А в том, чтобы эту же мысль выразить по-английски средствами английского языка. И по-английски, еще раз, там могут быть вообще другие слова, в другом порядке и все такое прочее, но если то, что у тебя получилось, звучит по-английски, если сами носители языка. Так об этом говорят, все ништяк. И это работает в обе стороны. Давайте сделаем еще одно небольшое задание, если вы еще не закипели, конечно. Сейчас будет еще один маленький кусочек из этой статьи, но уже на английском. Ваша задача будет не перевести это с английского на русский, а выразить ту же самую мысль, каждое предложение на русском, чтобы по-русски это звучало естественно. Поехали. Mind blown, right? I mean, Japan is expensive if you are comparing it to most other Asian countries. But when compared to other cities, equally famous for their nightlife, london new york hong kong amsterdam tokyo isn't the insane money monster that it's made out to be sure if you plan on going out to clubs or high-end specialty cocktail places you're gonna pay a pretty penny but if you follow the guide below you can spend less on drinks and more on whatever it is you came to japan to experience probably manga or robots Пишите в комментариях, что у вас получилось, вот что получилось у меня. Взрыв мозга, да? Ну то есть если сравнить с большинством остальных азиатских стран, в Японии правда дорого, но вот по сравнению с другими столь же знаменитыми своей ночной жизнью городами Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Амстердам, Токио не такой уж чудовищный пожиратель денег, каким его молюют. Ну конечно, если ты собираешься ходить по клубам или элитным барам, тебе все это влетит в копеечку, но вот если будешь следовать советам ниже, то сможешь сэкономить на выпивке в пользу того, зачем ты реально приехал в Японию, ну там манги или роботов. Мой вариант не единственный верный, и я даже более чем убежден, что он не самый лучший. Но мне кажется, мне удалось передать суть. Когда у нас есть какая-то мысль, ее надо не перевести или не перевести в ней слова, а сделать так, чтобы она естественно звучала на другом языке. Мне кажется, у меня это получилось, и ровно то же самое нам нужно делать, когда мы хотим выразить какую-то мысль на английском. Вот этот переход с уровня отдельных слов на уровень мысли целиком, мне кажется, был самым важным в моем изучении изучение английского языка, потому что я перестал думать вообще о том, как это перевести с русского. Меня стало волновать, как это сказать по-английски. А это очень разные вещи. И самое главное, Внутренний перевод вот этот, он тебя очень сильно тормозит, когда ты хочешь что-то сказать. Но мы об этом отдельно поговорим в отдельном другом видео, я немножечко про это еще расскажу. Пишите, ребят, что думаете по этому поводу, в описании будет ссылочка на эту статью целиком, почитайте, она довольно прикольная. Вообще концепция вот эта вся довольно сложная для меня даже самого, потому что я уже который год не могу ее целиком вот так вот емко сформулировать. Ну вот сегодня я попробовал это сделать. Если это вам показалось интересным или помогло что-то, ну я не знаю, переосмыслить, или на что-то посмотреть немножечко по-другому, поставьте, пожалуйста, лайк, я что-то очень долго над этим видео возился, правда? Так что за старание. И посмотрите другие полезные видео, и подписывайтесь на канал, если еще не. И всем хорошей недели, всем пока, до пятницы.